все онлайн можно начинать добрый день уважаемые друзья приятно вновь встретиться и я продолжаю ну, такие беседы Кон -кон конкретно это информация которая действительно основана во-первых на строгих научных данных именно научных данных а также на ну, довольно приличном, как я и говорил, в этом году 37 лет моей лечебной практики, то есть и на моем личном опыте, и опыте, в общем-то, моем лечебном, то есть лечение пациентов. И надо сказать, что вот сегодняшняя ситуация с коронавирусом, она, конечно, ну, скажем так, может быть, не самое тяжелое, то есть это, конечно, плохо, люди болеют. Вопрос в том, что очень много, конечно, не используется действительно научно доказанных, именно научно доказанных и проверенных лечебной практикой методик именно защиты, защиты, я повторяю, от скажем, того же коронавируса. Потому что нам предлагают различные варианты защиты, мы их все прекрасно знаем. В то же время, это факт хорошо научно известный, я его не выдумал, это давно хорошо известно, что наши легкие, они обеспечивают уничтожение любой инфекции. То есть есть механизм, как во время работы легких происходит уничтожение, то есть полное обеззараживание воздуха уничтожение любой инфекции. И этот механизм я сегодня коротко вам объясню, чтобы вот мои слова они не были ну, просто пустым звуком. То есть, если я говорю, что наши легкие, они обеспечивают ну, нормальный здоровые легкие, любого человека обеспечивают полную стерилизацию воздуха и уничтожение любой инфекции. То есть я это не выдумал. И этот факт, он хорошо известен уже, там, скажем, ну, более, ну, около 100 лет. То есть еще в начале прошлого века было доказано, что Воздух именно в легких, он нагревается и нагревается очень быстро. И это нагревание, она создает в том числе и нагревание крови. Ну, то есть, реально говоря, вот наши легкие, они состоят из отдельных дыхательных пузырьков, которые называются альвеолы. Вот эти альвеолы, они изнутри покрыты очень тонким слоем жиров. Причем я хочу здесь ну, конкретно так, акцентировать, что это именно специфичные жиры, которые называются сурфактанты. Ну, это там несколько вариантов жиров, но это жиры. И что очень важно, очень важно, вот это вот специфичные жиры, которые покрывают тонкой пленкой внутреннюю, именно внутреннюю поверхность наших альвеол, они создаются организмом из, из животных жиров. Заметьте, из животных жиров, что очень важно, потому что, в принципе, в нашем мире существует всего два варианта жиров. Это животные жиры, ну, то есть сливочное масло, жир куриный, там, не знаю бараний. Ну есть растительные масла, да, то есть э, наша любимая подсолнечное масло, оливковое и так далее и так далее. То есть вот именно этот вот жир, который выстилает внутреннюю поверхность именно легочных пузырьков альвеол, сурфактанта, он создается организмом прежде всего реально из животных жиров. То есть мы едим жиры животные, вот, перерабатывая с организмом, и создается этот опять-таки специфичный жир тонкой пленкой, покрывающий внутреннюю поверхность альвеол. Почему я это повторяю постоянно? Потому что это центральный момент. Понимаете? Это доказанный факт, что именно в процессе соединения, ну, как бы это называется окисление, химическая реакция окисления, ну, как бы горение. То есть, ну, что, когда горит газ, это тоже происходит окисление так сказать, химических веществ с помощью кислорода и получается огонь, да, горение. То есть, вот такое горение оно возникает и когда воздух вместе с кислородом ну, часть воздуха это кислород, есть, кислород вступает в реакцию с этими жирами, с сурфактантами, и происходит горение. Горение, горит. Но ну, вы представляете, что это температура в несколько сот э, градусов Цельсия. Конечно, это точные, очень, микро, как бы, на очень маленьком пространстве, микроскопическом, так сказать, взрывы такие, микровзрывы происходят, э, реакция, так сказать, кислород соединяется с жиром, взрыв происходит. Но э, эти взрывы они всю жизнь у нас происходят в огромном количестве, потому что, ну, реально говоря, вот общая поверхность легких, если все эти альвеолы разложить, как специалисты пишут, это площадь теннисного корта. Ну, представляете, теннисный корт, вот такая площадь, так сказать, наших легких. И вся эта площадь теннисного корта, она покрыта именно тонким слоем жира. Животного под названием сурфактант, ну специфичного жира нашего. И этот жир, он постоянно взаимодействует с кислородом и образуется именно огонь. Огонь образуется. Да, это точные, точные микропространства, но за счет именно этого горения происходит и нагревание крови. ну Потому что реально говоря, вот сейчас я живу в Воронеже, за окном где-то у нас ну, сейчас порядка там 6-8 градусов Цельсия. А температура внутри человека, ну реально внутри меня, ну скажем там 36,6 градусов Цельсия, на самом деле порядка внутри, это поверхностная температура на коже, а внутри где-то 38 градусов Цельсия. То есть разница, я вдыхаю воздух, который имеет температуру 8 градусов Цельсия, а как бы кровь поступает к легким, и скажем, она нагревается, реально это известный факт, измеряют температуру крови, то есть кровь, которая притекает к легким, она имеет меньшую температуру, чем та, которая из легких уходит, то есть за счет вот этого вот горения жиров которые выстилают легкие, происходит нагревание крови, ну и как бы весь организм обогревается, вот, то есть вот эта вот разница практически сейчас в данный момент, вот я вдыхаю воздух 8 градусов Цельсия, там или 6 градусов Цельсия, а получается температура внутри, температура крови где-то там 38, ну 37 38 градусов Цельсия то есть разница в 30 градусов и это нагревание происходит мгновенно я же вдохнул, вот я с вами говорю, да, то есть я вдохнул, выдох no this в тысячные доли секунды вот эти вот микро так сказать горение в легких жиров и на жиров сурфактантов этих происходит и они мгновенно при очень высокой температуре нагревают воздух и за счет нагревания воздуха нагревается и кровь которая проходит естественно по легким да вот по капиллярам легких по сосудам легких то есть но это вот именно горение высочайшая температура ну скажем несколько сот исследователи некоторые пишут что это несколько тысяч градусов Цельсия, вот эти вот микровзрывы, так сказать, э, происходят, э, они дезинфицируют воздух, воздух дезинфицирует. вы ну, представьте, если даже, ну, там, сотня, две, три сотни градусов Цельсия горения, э, вот как, как горит газ, например, горелка, то, естественно, там все Должно погибать, все умирает. Это же, это же температура высоченная, никакие вирусы, никакие бактерии не могут выжить. И в норме, да, происходит... Полная дезинфекция, стерилизация воздуха. И, естественно, в кровь кислород, когда проходит, это же часть воздуха, он как бы стерильно проходит. И, надо сказать, в кровь проходит не только кислород, но и другие газы тоже проходят. И они попадают в кровь уже стерильные, понимаете? Никакой коронавирус проникнуть не может. Но это здоровые легкие, да? То есть для того, чтобы именно вот этот процесс дезинфекции, стерилизации воздуха в легких происходил, должно быть два условия. Два. Первое условие ну, это наличие, так сказать, вот, сурфактанта, то есть этого жира. А откуда берется этот жир? Он берется, естественно, из пищи. То есть животный жир в питании человека должен быть обязательно, потому что из жиров делается огромное количество полезных веществ, в том числе вот, эти вот жиры, которые покрывают оболочку, ну, тонкой оболочкой внутреннюю поверхность альвеол, И они же постоянно тратятся, то есть должны поступать новые. И животный жир, прежде всего, должен поступать. И самый лучший животный жир, это известно, это что? Сливочное масло. Это самый лучший жир э, в, на нашей земле. И известный, так сказать, норматив. Э, в среднем взрослый человек э, по нормам, так сказать, минимум в день должен съедать 60-70 грамм животных жиров. Понимаете, животных жиров, не масел растительных. А у нас э, на чем сейчас готовят? Вот на чем готовят? На нашем прекрасном, так сказать, изумительном подсолнечном масле. Готовят все. Типа того, что оно, так сказать, менее калорийное, но холестерин этот бредный, холестерин не содержит, там еще оно полезное, или там еще какое-то масло, так сказать, оливковое очень полезное. Да все не полезны, конечно, но если на них это известный факт, если на растительных маслах готовить, то есть когда они начинают кипеть, они образуют во время кипения своего огромное количество токсичных веществ. Оливку так создают, вот, когда краску делают, создают олифу как основу, и из за растительных масел, в том числе посолнечного масла, таким образом, путем длительного нагревания при температуре где-то там 160 180 градусов образуется олифа. И когда мы проходим эти вот э, макдональдсы, и этот запах отвратительный, такой специфичный, это пережаренное растительное масло, да? хоть какое оно там рапсовое, хоть какое оно, когда жарится, образуется огромное количество токсичных э, веществ, которые уничтожают э, кишечник, печень, и как бы огромное разрушение и воздействие, так сказать, уничтожающее этой фастфудовской пищи на человека, связано прежде всего именно с тем, что готовится она на растительном масле, жарится это картофель фри и так далее, и так далее. Вот. А должно все жариться и готовиться все должно именно на животном жире. И прежде всего на сливочном масле, потому что это самый лучший жир. Именно он обеспечивает в том числе и наличие жира в легких, который, так сказать, обязателен для дезинфекции воздуха, стерилизации. Ну, вы посчитайте. Ну, вот если 60 грамм по минимуму сливочного масла я должен съедать каждый день, в месяц сколько получается? А в месяц у нас получается реально кило грамм, да? Ну, сколько стоит килограмм сливочного масла? Вот я покупаю, ну, покупаю, так сказать, проверенное, так сказать, ну, там, участника сливочное масло, килограмм стоит минимум 1000 рублей. А сколько стоит литр подсолнечного масла? Он стоит 100 рублей. Не надо мне сказки эти рассказывать о, скажем, о хорошем качестве, о всяких, так сказать, вот там преимуществах растительных масел. Конечно, они нужны, но опять-таки научно установленная доза где-то 30 миллилитров в день растительных масел. Потому что если, скажем растительных масел просто их много даже вот просто много когда их много, так сказать, а животных жиров становится как бы меньше мы потребляем, то этот перекос перекос, а перекос как бы он существует у нас в питании, потому что опять-таки огромное количество растительного масла используется у нас в питании в России вот реально соотношение животных жиров и растительных масел в питании должно быть до животного жира, скажем там одна часть вот ну и где-то одна часть максимум растительного, так сказать, масса максимум. А у нас перекос, вот по исследователю дают питание, где-то одна часть животного жира в питании российского человека, 25-40 частей, ну 40, 40 частей это растительных масел. Ну, это же кошмар, само по себе это соотношение разрушает организм и вызывает массу, так сказать, разрушительных действий. Поэтому вот это первое. Первое, что надо? Надо обеспечить именно в своем питании достаточное количество животного жира, прежде всего сливочного масла, для того, чтобы именно не заболеть коронавирусом. Вот это первое условие. А второе условие – легкие должны полноценно работать. Ну, объем, да, должен быть объем дыхания. А это факт тоже известный, все прекрасно знают об этом, что легкие сами не дышат. Они не дышат. Дыхание происходит за счет того, что у нас есть мышца огромная между вот, скажем, грудной клеткой, ну, она крепится, крепится к нижним ребрам, вот это называется диафрагма, она отделяет грудную клетку от живота, вот диафрагма – это самая большая и самая мощная мышца человеческого организма. Но дело в том, что э, как бы между диафрагмой и грудной клеткой, между ребрами имеется отрицательное давление, то есть вакуум небольшой, и э, диафрагма опускается и тянет за собой легкие. Мы делаем вдох. Когда диафрагма поднимается сжимает легкий, мы делаем выдох. За счет диафрагмы мы дышим, прежде всего. Но когда интенсивное дыхание, там нагрузка большая, то еще ребра подключаются. Но в норме обычно мы дышим за счет работы диафрагмы. Ну вот И проблема вторая, которая э, как бы ограничивает объем дыхания, легкие перестают полноценно работать, это блокада именно этой мышцы диафрагмы. Блокада, то есть она вот так вот движется, понимаете, объем дыхания резко сокращен, и блокада существует у огромного количества людей, поверьте мне. Я, практически все люди с хроническими заболеваниями различны. Вот все это есть, какое-то хроническое заболевание, у него процентов есть и блокада диафрагмы. Это не буду сейчас рассказывать, почему это происходит, как происходит. Но поверьте мне, что практически 99,9% населения нашей любимой родины, оно имеет блокаду диафрагмы. Только там малые дети, где-то до трех лет, вот они еще, так сказать, дышат более-менее нормально. А вот диафрагма у них работает. А потом, ну, как бы, и поэтому как вот избавиться от этой блокады диафрагмы, именно восстановить полноценную, сказать, работу диафрагмы, это отдельная тема. Кто хочет, ну в принципе это обязательное условие для того, чтобы не заразиться коронавирусом. Пожалуйста, обращайтесь ко мне, ничего сложного нет, как бы это небольшой курс лечебный и происходит восстановление. Но это не тема нашего сегодняшнего разговора. Так вот, два условия для того, чтобы иметь защиту, которая встроена внутри нас, она 100% гарантированно обеспечивает полную стерилизацию воздуха и уничтожает коронавирус однозначно на процентов, даже на 1000%. Это два условия. Первое, достаточное количество животного жира, прежде всего, коровьего сливочного масла в питании, не менее 60 грамм в день, и полноценное дыхание, полноценный объем дыхания. Вот два условия. И поэтому на сегодняшний день уже статистика известная, во всем мире она известна. 80% людей... Даже если они заболели, вот они даже заболели, они переносят коронавирус очень легко или вообще не замечают, то есть высевают, вот он, высевают у него, тестируют, высевают у него коронавирус, якобы он есть, а он, скажем, вообще не чувствует себя больным. Потому что реально происходит, может быть, коронавирус может жить в носу, там где-нибудь, не знаю, во рту может жить, вот в трахее, а в легких он уничтожается, не проходит в организм. Поэтому это гарантия сказать, того, что люди, вот 80%, и даже если не заболевают, то в очень слабой форме или вообще не болеют. Потому что у них имеется процесс вот, стерилизации воздуха, он более-менее нормально происходит. А 20% заражаются и болеют тяжело, так сказать. Почему? Потому что у них есть проблема и на неполноценного дыхание и недостаточное количество именно этого сурфактанта, то есть животного жира, который должен покрывать наши легкие. И вот эти вот два условия, так сказать, отсутствуют, стерилизация воздуха не происходит, коронавирус проникает в организм. Ну и плюс, если у человека еще разрушен иммунитет то, конечно, тогда наступает и осложнение, и тяжелое, так сказать, проявление коронавируса, ну и вплоть до, к сожалению, в общем-то, смертельных случаев. Поэтому, друзья, все очень просто. Я вам вот реально гарантирую и по себе скажу, что это действительно защищает. Ну, вот я, скажем там где-то после своей определенной, так сказать, жизненной катастрофы начал очень внимательно в 30 лет следить за своим здоровьем. Ну, в этом году, как я и говорил, мне 60 лет. И вот эти 30, за эти 30 лет я ни разу... Практически, ну, это реально, я ни разу не обращался к своим коллегам, ни разу. Да, какие-то простудные болезни есть, какие-то там, ну, недомогания небольшие, но в том числе, так сказать, серьезного ничего за эти 30 лет не произошло. Почему? Потому что в том числе я обеспечил себе полноценную, так сказать, стерилизацию воздуха у меня происходит, и вот эти вот процессы именно и достаточного, так сказать, количества сливочного масла в своем питании, и полноценный объем дыхания я обеспечиваю постоянно. Пользуйтесь, гарантия, и это именно гарантия, не надо бояться и переживать, там, маску носить, ну, маску, но надо носить, да, надо, конечно, там изоляция нужна, потому что не все люди, так сказать, обладают, полноценным дыханием, не все следят за своим питанием, не у всех хороший иммунитет крепкий. Вот, надо, конечно, но в любом случае это в то же время любой человек, то, что я только что рассказал, может использовать и гарантированно защитить себя от заболевания коронавирусом. Спасибо за внимание и рад буду новым встречам. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу на них. Я думаю, что у нас на этом, в общем-то, как я вижу, что воп вопросов, в принципе, сейчас не возникло, поэтому я завершаю конференцию нашу и думаю, что в ближайшее время э как бы по вопросам именно не только коронавируса, но и вообще здоровья мы продолжим с вами общаться. До встречи, до свидания. Да, до встречи. Счастливо, Николай. Спасибо вам большое. До свидания.